Какие замечательные вопросы. Но сначала небольшое вступление к самому термину эмансипация. Я долго не буду рассказывать, я просто вам приведу содержание одного ролика. Ролик, который снял американский режиссер, известный режиссер. Он снял беседу с Рокфеллером, с тем Рокфеллером, который вот года три назад погиб на самолете, разбился. Вот после того, как это разбился, он это интервью э, выложил. И вот он спрашивает, режиссер. Ну, они в какой-то степени друзья. Так, по-дружески беседуют. Он говорит, вот. Я не пойму, говорит. Вы же люди богатые, но тем не менее вы умеете считать деньги. Зачем вы так много вкладываете денег в эмансипацию женщин? Ну и перечисляют. Там вкладываете в фестивали, в журналы, в фильмы снимаете, где женщины такие, там, все-все-все. То есть это говорит, целая индустрия у вас, ваш целый. Целый институт работает в этом направлении, чтобы как-то подпитывать, поддерживать эмансипацию женщин. Зачем? Он говорит, ну очень просто. Мы действительно умеем считать деньги. Поэтому первое, что мы делаем, мы как раз из-за того, что мы умеем считать деньги, мы видим, что когда мы женщин делаем равными с мужчинами, выводим их вот на такую позицию, то мы получаем в два раза больше рабочих рук. Это первое. Но это, говорит, уже давно, поэтому это работает сразу, уже без всякого. А вот остальное надо подпитывать. А что? То что, говорит, ну, на Западе вы знаете, все на страховках построено, без страховки-то никуда. Получается, страховщиков будет... То есть, те, кто страхуется, тоже в два раза больше. То есть, страховые компании тоже работают. А он говорит: а страховые компании – это у нас очень большая часть нашего дохода. Тоже понятно, финансовая. Но, говорит, есть третья часть. Это, это вы понимаете сами. А вот третью часть мало кто понимает. Мы, говорит, введя вот такую глубокую работу с эмансипацией женщин, мы разрушаем семьи. То, что эмансипированная женщина, она не может быть настоящей женщиной. Соответственно, она не может быть настоящей женой и настоящей матерью. Рушатся семьи или не скандальные, не гармоничные. И вот такими семьями, такими людьми, такими детьми, выходящими из таких семей, легче управлять. То есть мы закладываем для себя хорошую почву для управления обществом. Это я сам слышал. Реально. Это слово в слово. Теперь вы поняли, что такое эмансипация? Это метод разрушения семьи. А теперь давайте посмотрим поглубже. Что с этим делать? Ну, во-первых, нужно понять родителям, имеющим дочерей. Ни в коем случае не толкайте их в то, чтобы они получили классную профессию и были самодостаточны и были независимы от мужчин, конечно, финансово независим независимая женщина такого в природе нет Слово «независимый» в этом мире нет такого понятия. Потому что в мир наш един, все соединено вместе. И тот человек, который пытается быть независимым, он становится самым зависимым. И чем больше он пытается быть независимым, тем больше он становится зависимым. Да, она в финансах получила какую-то независимость, но она зависит теперь. От того, что она несчастна, у нее нет детей или нет семьи, или проблемы в семье и так далее, и так далее. Она зависима от жизни. И что дороже? Деньги или счастье? Деньги или здоровье? То, что нереализованная как женщина, нереализованная женщина как женщина, это почва для болезней. Все гинекологические заболевания только у тех женщин, у которых избыток мужских энергий. Запомните это. Все женщины, имеющие проблемы с гинекологией, а у них больше мужских энергий, чем женских. И простая физика. Мужские энергии в ней начинают перестраивать ее организм на мужской лад и бьют по женским органам. Все, все логично, все просто. То есть ее здоровье. Эмансипированная, жесткая, волевая женщина, соответственно, влияет на детей. Она дочерей воспитывает в таком же духе. А сыновей ломает. И из семьи выходит уже не мужчина, а полумужчина. Или треть мужчины. Или вообще уже гомосексуалист. Алкоголизм, наркомания и все остальное – это одна из, то есть первой причиной является именно то, что в доме вынашивала, вскармливала и воспитывала мальчика не женщина, а волевая женщина. Мужа-баба, мужа-женщина. Однозначно. Поверьте, у меня 30 лет стажа психологического. Через меня прошли десятки тысяч семей. И я эту тему знаю, вот, как говорится, с, с одного взгляда. Так что, задумайтесь. Вот у меня есть несколько книг на эту тему. Вот, «Исцеление женственности». Книга, вот. Светлана, есть здесь э есть эта книга? Вот прочтите. Прочтите книгу «Пробуждение женщины». Ну и много чего можно. Ну, этих хотя бы прочтите, вы увидите всю глубину этой проблемы. И пути выхода. Потому что я никогда не пишу книги, вскрыв проблему, не указывая путь выхода из нее. Сочетать можно, сочетать можно. И я знаю примеры сочетания. Но это над этим, это два пути. Первый путь. Изначально, после окончания школы, девушке, надо не такую профессию выбирать, чтобы она себя обеспечивала деньгами, а такую. Такое обучение, где она, при котором она становится женщиной. Немало, немало таких вузов есть. Надо поискать, но можно найти такие профессии. Да можно и не вузы. Скажите, как же? Сейчас все профессионалы там прочее, диплом надо. Вы знаете? Я не знаю ни одну женщину, ни одной не знаю. Передо мной прошли десятки тысяч женщин во всех выступлениях. Ни одну женщину не знаю, которую диплом сделал счастливой. Ни одной не встретил. Специально задавал во всех аудиториях. И здесь вам задам. Если вы попытаетесь мне доказать другое, разложу на лопатки. Не докажете. Ни одна женщина не стала счастливее благодаря диплому. А как же там реализацию? Конечно, надо. Но ты реализуешь сначала первое свое предназначение ⁇ быть женщиной. Раскрой себя. И ты классная после школы, ты раскрываешь себя как женщина. А это, а это вообще-то целый курс институтский ⁇ быть женщиной. Мы как-то с женщинами составляли список, что нужно уметь и знать женщине. Это же вопросы культуры и прочее. Много-много-много-много всего. Вот это же целый институтский курс занимайся этим или самостоятельно или с помощью каких-то курсов или вуз, там как, э, есть определенные специальности и так далее. А после этого, когда ты года в 22- 23 классная женщина, поверьте рядом окажется классный мужчина, все гармонично, мир гармоничен. И вот у нее же семья. И она рожает ребенка. Одного или двух. А вот дальше, лет в 27, когда она стоялась как женщина, как мать, она создала семью, она гармонична. Вот здесь она, можно сказать, любимый, я свою первую задачу выполнила. Теперь я хочу реализоваться. И она уже знает, где ей реализоваться, в чем. Она получит может любую специальность, освоить любую профессию. Она может стать президентом. То есть, когда она гармоничная, когда она, у нее выстроено вот это все, решены вопросы женские и материнские, поверьте, ей уже ничего не страшно. Она не станет лошадью. Она будет счастливой женщиной на всех этапах дальнейшего пути. Ну, на это ему многое, что можно говорить, но я ответил.